Всем привет, друзья! С вами снова Альмир, и сегодня за мной мой друг Евла. Всем привет. Да ладно, зайдет. Друзья, в этом видео мы будем проходить паркор, Если что, ссылка будет в описании на скачивание. Ну что ж, давай начинать. Поехали. Давай нажимай первый ты. Все тебе и, и все, друзья, мы начинаем это первый левел типа типа такого короче. Полк... Самый легкий. Да. Про... Еще прошел сразу на изи, почему? не, не понял, не, не понял, так, друзья, проходим, хопа, конечно, это первый ловел изичный, и тут, да, тут, друзья, дается эффект слепоты, ты так, как там, да, Сейчас... нормально, все, уже прохожу, да, да, давай, это красный убивает, что ли, да, ага, хорошо, так, <пух> офигенно, Тебя не убила зачем ты именно меня убила походу <как> я умер uh, а зачем uh, меня убила uh, убил? ты где первый у а тебя, у тебя я спаун назад упал случайно а я думал у тебя что этот пампойн сбился первый уровень слишком легкий а вот второй уже нет это Короче, самый первый лавн, когда будет второй щик а там второй левел будем считать. Так, друзья, я тут. Теперь я лучше на шефте буду идти. Так. А, нифига, ты так, что ли? Я нифига... не. хе Даун. Не мешай. Ты хули ударяешь меня? Немного будем щитерить. В смысле щитерить? Кто первый проходит, тот молодец. Я думал лох. А кто последний, тот лошара и скинеманжара. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> на самом деле не смешно, друзья. Блядь. Если будем продолжать на, на таком темпе, то, блядь, ролик затянется на 30 минут, охуеть. Его никто не будет смотреть. Я сейчас пройду второй чекпоинт. А этот лошара останется на первом. Давай, давай, проходи еще. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Давай, друзья, догоняем. Последние два поворота. Лошара. Почти умер. Почти умер, еще хочу умереть. Последний поворот, дорогие друзья. И... Финишная прямая. Давай-давай, проходи. А, нет, еще один поворот. Последние два поворота. И все, я прошел. О, да. Ты знаешь, сидел Ашарейский ливанджар, да? Нет, кто целый паркур посетим пройдет. А, понял. Не пройдет и 10 минут, как я пройду весь паркур. Давай, давай. Подожди, если что, я буду обрезать, если будет очень долго. Потому что я не хочу, чтобы он затянулся на 30 минут. И на час, блин. Это будет просто пипец. Так что не удивляйтесь, если будет телепорты. Да. Так, я тут аккуратненько прохожу. Я аккуратненько умею. еще два поборота, и я... Выйду, наконец-то, на свет. Все, считай, что я прошел. Все. Фух, друзья, наконец-то я на втором левеле. Нифига ты меня обогнал. Так. <как> Сдох. Как лох умер. Да. Именно это я хотел сказать. Так. Прох... Пора... Фух, чуть то не упал, друзья. Так, оба. Опа. Теперь вот сюда. Теперь вот сюда. Ты где-то. А, фигня. Уже... Наверное, иду к своей цели. Итак, друзья, здесь можно обрезать вот последний вот, два блока и третий ЛВЛ паркура приветствует. <свят> Блин, <свят> <я свят> на <свят> последнем <свят> блоке. Все-таки, упа. На самом деле, друзья, я не умею паркурить. Вот он, как видите, настоящий паркурист майнкрафте блин. это просто жесть так теперь сюда вот сюда тут можно обрезать вот так вот хопа Я опять упал охуенно кто так считает то так думаю ебать нахуй кто так считает кто так думает блин похуй Что за байки все друзья продолжаем я тут сделаю немножко остановка времени, потому что Будет занимать очень много, короче, памяти У телефона будет жрать, короче, память Хоба, и сразу наш чекпайн прыгнул. Блин, он уже меня догнал Чертовски Ну бац Я не, Ну, блин, как видишь Ну бац, Так, теперь Вот сюда, друзья, так где он там? О, уже догоняет, опять Теперь прыгаем. Так, друзья, это самый, самый, самый изычный. Так. Так. Я, я хотел сказать, что я лестнички люблю, вот теперь нет. Так, друзья, опять лестнички. Этот лестничку я прошел. Наконец-то, через 3000 лет. О, да, наконец-то, через 3000 лет я прошел эту лестницу. Ты еще не прошел. А я вторую прошел. Не, на самом деле, ты позади меня. Давай, проходи, ты что? Смотри, друзья, он, говорит, прыгает. Хоп-хоп, попрыгни. Исчезни. Кулон. Так. Пусть играет. Пусть играется, я его догоню. Охуеть. И обогнул. Обогну. Обгоню. Обогну, блядь. Ты что там будешь гнать? Ой, блин, да и... Новые сова с Евланом. Бесплатные онлайн-уроки. Блин, опять на последнем блоке умер. Не допрыгнул просто. Оп. Так, друзья, опять на лестничках. Это хорошо. Включаем скилл под названием щит. А, оп. Эй! Хулеуда, меня. Карма. Иди, не мешай. У -у -у. Все, я не буду мешать. Это бесконечный паркур. Надо быстренько уходить пока что-то там. Это бесконечный О оху... паркур, который никто не пройдет. Yeah. <ãy Ostafety> <с zusammen> Дебил! Ты сам напрасился. Да? Я этого видел, бог я этого не хотел. Давай, давай, давай. Он специально меня бьет, знает, знает потому что я первый пройдет. Поэтому он бьет меня. Нет, не не это специально. Так, хопа. Вот сейчас догоню его. О, нет! Хопа! Оп! Халло! Ахуеть. Просто пишем все лох. Только без хэштега, пожалуйста. О, лох, блядь. О, лох. Лошар из Килиманджер. Сука, все-таки не упал, нахуй. Блядь. Шо? Ничего. Шо? Нише. Блять! Не мешай! Давай, все, давай без столкновений. Пожалуйста, не ударяй, я больше не буду. Уже ноет. Давай, давай. Давай. Реально не буду трогать, давай. Уйди. Не, я реально не буду трогать. Вот, давай, все, проходи. Он на самом деле хотел меня ударить. Нет. <связь> а! Ну вот ты сам упал. Со своей, меня подплагала. Со своей виной. Блин, так долго проходить паркур. На самом деле, от пар вообще изичный. И лоханемся. Фу. Друзья, еще раз скажу. Эту паркурную карту вы можете скачать по ссылке в описании. Не, забудь, не забудьте взглянуть на ссылочку А! Опять упал! <гас> <гас> Последний блог, опять упал! <гас> Тоже похуй Короче, я все, все осуждаю, друзья И мне на все похуй <гас> Так, друзья, пожалуйста! Ответственный момент! Хопа! <гас> Прык! Простый? наконец то друзья! Я догнал его! Просто невозможно пройти. Ты где? А, у тебя спаумпоинт сбился. Бак. Сейчас телепортну. Временные неполадки. Да. О, всё. Давай, стой, стой, спой, спой, спой, спой, спой, пой, пой. Нет, он меня поставился. <свеч> <свеч> а, нет. Сейчас теперь тебе поставился. Блин Так, да, друзья, опа Опять Как ты не, прошел? Не хочу зафейлить, друзья, опа Так А я вот дальше... А. Я просто шифт отпустил и упал А вот дальше я не проходил Давай. О, да Я опять упал Если добраться до чекпоинта, то все будет Нормально Окей все время падает, друзья, что за фигня. Не-не, невозможно пройти. Возможно, давай пройдем. Так, друзья, я тут ушел какой-нибудь баг, смотрите как. Если я прыгаю вот так вот, хопа. И... Только что дали, друзья. Точнее, перепрыгнул, точнее, похуй. Так... У меня опять спаун был, спо, спо спорпойн сбился, друзья. Давай. Опа. Ч, топ <смех> <смех> <смех> <смех> Так, друзья. Надо хорошенько приселиться вот сюда и прыгнуть как следует. Вот так вот, примерно так. <смех> Теперь прыгаю на <смех> спавнер мобов. Суч Это нереально, капец. Случайно прыгнул в в налево. Офигенно сказано. В налево. Фу -фу -фу. Друзья, сразу допрыгнул да, вот сюда. Вот. Так. Не, Давай, давай, не проходи. Подожди, подожди, не останови. Так, друзья, и чекпоинт. Давай, проходи. Ну, давай, пожалуйста. пройди Только не телепортись ко мне. Давай. Ты все сможешь. Я не смогу ничего. Пожалуйста. Не проходи паркуры. Так. Фух, друзья, это слаймблок капец. Сложный. Так. А тут вот походу не <гас> <гас> <гас> давай давай, друзья вот тут вот здесь два путя если короче я не смогу допрыгнуть отсюда то мне придется идти по сложный пути давайте его немножко подождем Ну, говоришь хоть что-нибудь не мешай хорошо не буду мешать тогда я просто <кх> Буду дальше проходить паркур, друзья. Так, давайте-ка. Хопа. Допрыгнул. <связь> Все уж. <Бишь связь> ну ладно, давай, телепортнись ко мне. Не, я сейчас пройду. Ты его не сможешь проходить. Так, друзья, меня телепорт... Ну Это что? Это, друзья, дроппер. Капец. <связь> <связь> дроппер. Так, друзья, дошел до, короче, э, дроппера. Давайте немножко понаблюдаем за ним. И я дошел до чекпоинта, наконец-то. Ну, вот, ты уже прошел. Ты еще. Давай, давай, проходи. Давай. Нифига. У тебя никаких проблем. И ты случайно. Давай, давай, теперь проходи. О. <связать> Блин, я случайно так. не присел. Он упал, друзья, так. Проходит снова и упал, офигенно. Давай, проходи. Так. Давай. <связать> <связать> <связать> <связать> Давай. Ага, вс. Вс, я прошел. Давай. Я тоже к тебе. Вс. Так, друзья, он наконец-то прошел. Ну да, наконец-то я прошел. Давай, испытуемый, ты сперва пройди. И, так, и я лечу как Супермен. И с первой бабыджи прохожу. О, О да. Давай-ка <свист> О, прошел. Да. Ну-ка. А что? Ты где? Бак. О, друзья, мы уже... Мы же, что, уже прошли прогулку? Финиш, финиш, за финиш. прохождение спасибо. О, мы уже Офи... прошли паркур, офигенно. Да, офигенно написано, смотри, смотри, За прохождение спасибо. Спасибо. Ну что ж, друзья, Ну что ж, друзья, в этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. И что я забыл сказать? Давай скажи. Подписывайтесь на каналы. Да, друзья, спасибо. На каналы. Короче, на канал. На канал подписывайтесь. Всем спасибо. Ты куда-то улетел. Короче, друзья, все. Ну что, друзья, Еблана нету. Я остался тут один. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Он улетел... Он улетел в тот самый мир, которым никто ничего не знает. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока!